Хотел бы выразить благодарность бизнес-школе здесь и сейчас и Академии Вебком за прекрасный курс про Digital, который лично мне позволил систематизировать знания в интернет-маркетинге. Большое спасибо всем преподавателям. Очень сильный состав подобрался и по темам, и по тем знаниям, которые они давали. Всем рекомендую. Потому что очень сильно прокачивают в теме интернет-маркетинга, диджитал продвижения и всех инструментов современных, которые в этой теме у нас есть. Большое спасибо!